Показываю. Донмет-284, горелка грелка Донмет. Вот. Микро, серия микро. Вот она. Основной вопрос. Вот я Ламя не сбивается. Это отверстие 0,2 миллиметров. Пропан кислород. Вот, как она греет, смотрите. Греет очень хорошо это тонкая скрепочка, или вот такую потолще скрепку беру, смотрите, это наверное, потол, ну и то, тоже греет достаточно, может даже больше чем надо, вот, ювелирная горелка 0.25 пропан кислород, там все еще. вот я трясу ее, видите, пламя пламя нет, не меняется, от чего я запитал эту горелку? Я запитал эту горелку, от переносного, от сварочного озвучиваешь на 5-литровый кислородный баллон и 600 мл. Ну это пропадный баллон. Вот. редуктор, осевой стык, он не прородитель додметовский. Здесь адаптер. Вот такой комплект. Вот мы этот комплект предлагаем в таком исполнении. Э, от 0.15 0, это... 0,1 номер. Вот здесь 0,1 номер. 0,15. Дальше 0,25 здесь стоит. 0,35. 0,5. И здесь больше номера пошли. 0,7 миллиметровый и 1,2 Вот это полный комплект горелки. Ювелирной горелки Донмет. Которая построена на базе Донмет 284. Микро. Сама микро идет стандартным, который мы пускаем вот с таким наконечником. Он конечно гораздо больше по размеру, чем для ювелирки, он слишком большой. Еще мы подготовим муж для плавки. Ну, для плавки металла. Он сетчатый, сетчатый муштук будет вот такого где-то диаметра. Это чуть-чуть впереди. Начало производства. Сейчас это уже промышленный образец. Начало производства январь 2020 года. Ждем ваших заказов. Вот она такая. Видно размер, да? Горит достаточно. И даже можно подрегулировать. Даже меньше можно сделать пламя. Регулируется. От нажатия на, от нажатия на вентиле пламя не меняется. Я показываю еще раз. Нажимаю достаточно сильно. Пламя не меняется. Вот. Это убрал кислород. Сейчас немножко газовый. Еще меньше. Видите? Еще меньше пламя. Вот, и при этом держится. Я думаю, могу его сбить, но вот не сбивается, не сбивается, видите, вот, пламя горит. Я машу очень сильно. Вот, это... вот. Горелка Турметр 284, микро серия ювелирная, наконечники ювелирные. Еще раз, от 0,15 до 1,2. Можно покупать в любой номинкрутуре, соответственно цена. Все, спасибо за внимание.